Нет, короче, друзья, мы, как помните, в прошлой. Ой, в про, о, в прошлом, э, в прошлом дне, вчера мы э, видели, как были зомби. И, короче, вот, с моим э, братаном мы, короче, э, мы сейчас, короче, вырвались на свободу. Вот он, я. Вчера было плохо видно, какой я. Вот, теперь вы меня видите. Полноценно. Теперь уж не так сильно приближается, так вот, вы сейчас мое лицо видели, э, так вот, и мы сейчас, э, сейчас отправляемся, отправляемся, вот, э, мы отправляемся, короче, э, убивать э, зомби, они могут быть зараженными, так что я уже взял пушку, вот, видите, как вчера показывал, ну и он. У него пистолет, конечно, а у меня... Ну, у меня тоже пистолет, но у меня побольше. У него револьвер. Так что мы пойдем... Э -э Револьверы, они маленькие, так что вот у него маленький, а у меня большой. Так вот, и мы сейчас пойдем у убивать зомби. Но они скоро должны появиться, так что мы сейчас через... Они должны скоро появиться, так что мы вам покажем, когда они появятся. Вот, всем привет, у нас прошло буквально где-то два часа после того, где мы были И сейчас мы будем убивать зомби, их сейчас стало намного больше И, короче, мы должны их по-тихому вот так убить Подождите, тут заражены, зараженные дети Подождите, их убили потихоньку Вон какие-то люди, вон. вы видите? Подождите Я их, короче, убил Вот еще одни Я, короче, их убил Так что мы сейчас пойдем Мы сейчас пойдем э, Дальше продолжать Снимать и все такое И зомби убивать Так что мы сейчас продолжим Вот еще прошло несколько времени И вот мы убиваем сейчас Подождите Вот, мы, короче, сейчас всех переубивали, так вот, и мы сейчас пойдем ко мне домой, там переждем немного ночь, пойдем, мы день там перейдем, переждем, и мы вам покажем, как это все проходилось, вот, всем пока. Вот, короче, мы переждали один день. Вот, мы переждали один день. И зомби должны появиться скоро. Мы подождали, и мы видели каких-то людей. Они были, спрятались по домам, так что уже день прошел. Подождите. Я выключу свет. И вот. И мы сейчас... Вот, кстати, я показываю уже второй раз. Вот он. Вот он я. Просто э, не видно. Вот, Вон я, короче. Ну, я уже вас показывал, так что вы уже видели мое лицо. Вот. И мы... Мы сейчас отправляемся... Да не открывай дверь пока! Я одеваю кроссовки. Подожди. И мы сейчас будем отправляться Отправляться на следующий... Вот сейчас будем отправляться, когда... Будем сейчас искать, когда появится зомби. Так что вот так Вот. Вот подожди вот и мы будем ну смотреть так что мы пока будем уже проходить подальше угу. так что вот так вот вот мы будем дальше проходить и, и будем дальше искать Будут зомби или нет Вот так вот Бежали. Вот мы, короче, бежим Чтобы Вот, мы бежим, чтобы искать зомби А то А то их столько, блин вот, и мы должны сейчас их обезвредить аккуратно. Стой. Тихо, иди. Вот так. прищадку иди, чтобы нас. Чтобы нас не. Да сядь. Да, сядь чтобы нас не в зомби. Вот. Мы уже, как видите, перебрались. Так что мы сейчас отправляемся искать зомби. Пока их нету. Так что мы переждем тут. Вот, мне мы сейчас... Мы, я вот на щелчок пальца Скажу, когда люди появятся Вот, мы вернулись, короче И вот, мы вернулись И вон какая-то машина ездит А в машинах еще бывают люди зараженные И они могут стать зомби И потом вывалиться Так что мы должны их убить Мы их вон, ту машину переубивали вон та машина. Если что, она сама едет, потому что мы переубивали. Она скоро должна врезаться. Так вот, и мы сейчас переубивали э, половину зомби, еще должна половина быть. Э, так вот, мы должны сейчас... Э, скоро должны быть... <как> скоро должны быть появиться еще одни зомби, потому что у нас есть... <как> Мы смотрели то, что в это время вот скоро начнется одна волна через полчаса, так что мы вернемся с вами. Вот, вот. у нас прошло полчас, полчаса прошло. Так что э, скоро, должно, э, ой, скоро должны появиться зомби. Так вот, мы их ждем, Собственно, мы их и ждем. Так что... Так что... Так что мы, собственно, ждем. Вот я сейчас переключил, потому что, когда... Когда этот... когда, Потому что потом это будет... Потому что это, собственно, это... криво. Все. Будет так, что вот так вот. Вот.